выкидывали воду с опрыскивателя, и был этот вал отбора мощности включен. А после обеда я еще не успел этот спецок этот застегнуть. И мне на вал отбора мощности в трактор это намотал. я глянул, рука вот так была. Тут все это -то торчало, тут ребята наши быстро среагировали. Собственно говоря, рука была оторвана фактически, его привезли в шоковом состоянии, естественно. Рука, в общем-то, держалась на кусочке кожи сантиметров 5 шириной. Был один нерв целый, но разволокнуто. Это локтевой нерв остался целым, не все. Была ситуация у нас такая, что до этого также Золотухинский район. Совершенно молодой парень поступал 26 ага. лет. Травма в результате автодорожная травмы, вот у нас тоже было вот такое двоякое решение. Ну, эх, практически травматическая ампутация тоже на уровне нижней конечности, на уровне там бедра. Вот у нас пришлось тогда ампутировать. Осадок остался, что мы не могли спасти вот этому парню, молодому, молодому. Вот поэтому, наверное, мы и пошли Сосудистым хирургом вместе, когда он уже приехал, мы взяли фрагмент большой подхожной вены бедра собственного пациента. Вот, с его помощью протезировали плечевую артерию, восстановили кровообращение. Вот, у нас появилась пульсация, появилась даже какая чувствительность уже на операции. Причем... Спасибо скорой помощи нашей, Свободенской, хирургам, потескам, травматологом Сергею Дмитриевичу и Максиму Александровичу. Большое спасибо. И условия, конечно, у нас очень хорошие. Реанимация у нас тоже отличная. Палата у нас шикарная. Все есть для того, чтобы оказывать помощь нашим пациентам, не только нашим районам, но и другим районам области.